Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Ирина Савельева, преподаватель йоги школы Амрита. Сегодня мы с вами продолжим тему скруток, которые волшебным образом воздействуют на наше тело меняют кровь. Скрутки меняют кровь человека, которая течет вдоль позвоночника. Скручиваясь, мы с вами как бы выдавливаем ненужную, застоявшуюся кровь. И когда возвращаемся скрутки скрутке, то новая свежая кровь приливает к позвоночнику, оздоравливая не только суставы позвоночника, но и внутренние органы. Поэтому усердно выполняйте скрутки и обязательно увеличивайте сложность скруток. И вот сегодня я покажу вам одну из самых сложных скруток, как в йоге, выполнение которой вы постепенно сможете достичь, выполняя предыдущие варианты. Сейчас я покажу вам скруточку, которая выполняется на полу из положения стоя. Для того, чтобы ее начать, нам нужно встать. И сделать легкий прыжочек, расставляя ножки в стороны максимально возможно. Если вы не можете прыгнуть, у вас больные колени или по другой причине, тогда просто поставьте ножки в стороны на, вытяну... на расстоянии вытянутых рук. Легкий прыжочек. Расставили ножки и проверили. Проекция вашей ладони идет к вашим стопам. Вот такое положение ног. После этого поставьте ручки на бедра и начинайте постепенно расшатываться в стороны, наклоняться в стороны, качайтесь для того, чтобы разогреть коленные суставы. Постепенно старайтесь приседать ниже, ниже, ниже. Затем. Останьтесь в опоре на правую ножку и, используя мышцы пресса, сядьте на пол. Теперь смотрите внимательно. Вот вы сели. Правую руку заводим внутрь правой согнутой ноги. Захватываем себя за ногу и сзади захватываем замок руками. Выравниваем спину. Разворачиваем голову влево. Стараемся дальше назад отвести плечо. И остаться в этом положении совершенно прямой спиной. Держим. Подержали примерно 30 секунд. На вдохе разворачиваемся. И снова усилием пресса поднимаемся на правую ножку, переходим на левую, садимся рядом с пяточкой и выполняем то же самое на левую ножку. Сейчас я покажу вам, как это выглядит сзади. Итак, обхватываем ногу, захватываем замок и разворачиваемся максимально возможно вправо. Держим. Голова повернута вправо. Вот это положение а с другой стороны. Итак, вы сделали это сложное скручивание, вы обязательно должны отдохнуть. Должны посидеть, должны почувствовать воздействие асаны на ваше тело. И только после отдыха начинаем делать второй подход. Эту асану можно делать до 5 подходов по 30 секунд. Делать эту асану дольше 30 секунд не стоит, поскольку вы можете перетянуть плечевые суставы. Мы с Боней благодарим вас за внимание. Ждем вас на наши новые занятия, на наши новые видео. Будьте здоровы, занимайтесь с нами, с нами и вы никогда не узнаете, что такое болезни и плохое настроение. Всего вам доброго! До свидания.